Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко, вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий SkyWay. В этом выпуске. Карантин в Объединенных Арабских Эмиратах. Что происходит на стройке инновационного центра SkyWay в Шардже? Электронный мозг. Какое место занимает искусственный интеллект в струнном транспорте Юницкого? И наша традиционная рубрика «Этот день в истории SkyWay». А теперь обо всем этом подробнее. Решение о продлении общенационального карантина приняло правительство Объединенных Арабских Эмиратов. На срочной пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения и профилактики сообщил, что для обуздания вспышки коронавируса продлевается государственная программа дезинфекции и комендантский час. В недавно опубликованной заметке представительства Всемирной организации здравоохранения в Объединенных Арабских Эмиратах сказано, что, к сожалению, сегодня передача вируса от человека человеку происходит в основном в медицинских учреждениях. Но нет худа без добра. Строительство данная ситуация не затрагивает. Поэтому, несмотря на абсолютно обоснованную тревогу и все меры, предпринимаемые в стране по борьбе с коронавирусной инфекцией, работы по строительству инновационного центра Skyway в Шарджи идут полным ходом. Завершено тестирование систем реагирования на чрезвычайные ситуации, закончена отделка эко -дома, налажена работа систем безопасности и пожаротушения. В рамках законодательства Объединенных Арабских Эмиратов все меры по противодействию заражению на площадки предприняты, и каждый день сотрудники, занятые на возведении центра, проходят специальный скрининг. Общеизвестно, что подвижным составом Skyway управляет искусственный интеллект. Специалистами компании завершена разработка нейросети, целиком адаптированной для струнного транспорта Юницкого. Укомплектованная десятками датчиков и исключающая человеческий фактор интеллектуальная система, без труда сможет ориентироваться в окружающем пространстве, по обстановке адаптируя маршрутное задание. Абсолютно естественно, что в основу ноу-хау легла главная идея безопасность пассажиров. На данный момент конструкция представляет собой имитационный стенд, состоящий из активных сенсоров и процессингового центра. Система находится на этапе тестирования. По факту это набор сложнейших алгоритмов математики, машинного обучения, который позволяет вырабатывать реакции на те или иные ситуации. Система технического зрения построена как на нейронных сетях и обучении, так и на математике, которая принимает в том числе решения. Система управления построена на чистой математике, сложнейших формулах, алгоритмах, которые также, принимая во внимание все датчики, у нас их больше 250 в машине, принимая от них информацию от нижнего уровня, обрабатывают. И в итоге вы видите, просто как машина движется, останавливается перед человеком. Мы находимся в отделе разработки интеллектуальной системы управления. И на данный момент прямо перед вами стенд который отрабатывает, моделирует виртуальные ситуации реальных машин SkyWay. Интеллектуальная система, в отличие от роботов, которые выполняют заложенный достаточно жесткий алгоритм, больше похожа на человека. Она имеет центральную нервную систему и мозг, э, периферическую систему сенсоров, на основе информации из которых она может мыслить и принимать решения. Сам по себе стенд моделирует процессы, происходящие в реальной машине. То, что мы видели на экране, это... Реальный комплекс SWIG-1, э, находящийся в Арабских Эмиратах, в Шарже, и транспортное средство Unicar-T. Все сигналы, которые проходят в этой машине, это реальные сигналы, это реальный обмен, и нам достаточно просто поменять адреса на физическую модель Unicar-T, либо на юнибус, который находится на полигоне, и в движение придет уже не картинка, а реальная машина. Полную версию этого материала ожидайте в ближайшее время, как всегда, на нашем официальном сайте и канале YouTube. В 2018 году Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь признало Skyway технологии года за использование инновационного струнного рельса. Иными словами, два года назад экспертное сообщество признало струнный транспорт Юницкого уникальной технологией для Беларуси и всего мира. В профессиональном состязании приняли участие 124 организации и 6 учреждений образования, готовящих специалистов для строительной отрасли. О нашей компании написали ведущие белорусские средства массовой информации. Также мы получили право на использование высокой государственной награды в рекламных целях. Кроме того, основной подрядчик, строительная компания Monobuild за строительство экотехнопарка Skyway в Мариной Горке получила награду в номинации «Объект года». Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway. подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и награды за это не заставят себя ждать. Строи Skyway, спасай планету.